И... ну что друзья мои, всем здравствуйте вот наконец-таки нам и дали свет наконец-то это значит что я долго ждал понимаете я запланировал стрим я запланировал трансляцию на 1130 и несмотря на все мои планы электроэнергия сказала подожди сынок не спеши браток ведь мы Хотим, чтобы ты еще отдохнул, в общем-то. Да, и вот таким образом мы с вами, короче, в общем-то говоря, Здравствуйте. О. Добрый день. Добрый день. Вот таким образом, значит, мы с вами э, опоздали. Чего я, я в общем-то, не планировал. Я, в общем-то, этого не, не хотел, но ладно. А, смотрите. А сейчас будет игра. Мне ее вот ванек посоветовал, 19 сек, вроде бы, если я не ошибаюсь. Здорово. Доброе утречко. Доброе утречко. Значит, игру я сейчас хочу, чтобы вы поняли, сейчас первую каточку, или сколько-то там, полчаса посвящу тому, чтобы первое впечатление. Я чат-чатать не буду. Я потом э, Вот это вот, что сейчас сыграю, короче, эмоции. Вот эти я вырежу э, и залью на видос. Поняли, да? Типа, первое впечатление, бла-бла-бла, типа, чук, -чук и туда залили. В общем, покричим, попердим, покрыхтим. Все дела. Вау, сделаем вот так вот. Назар, здорово! Шо ты, дядя? Давно я не заходил, давно тебе не было. Где ты был все это время? Где ты пропадал? Хреновой, почку потерял, пока тебя не было. А я не понял, а те в лайки никто не жмет, ребятушки? Миечка, привет. Что за подстава, я не понял? Я не понял, вам тут, значит, хорошее настроение. А Вы мне что лайков зажали? Сейчас начнете тут мне, да? я ясно, ради лайков стрим запускает. Да? Жалко, что ли? Старому пожилому и дому. Пердону. Школа, ох уж эта школа поотнимала у меня подписчиков, подлюка. Раша, здорово. Ох уж эта школушка, да ей, блин. Здоровья. Да побольше, да побольше. Песенки, песенки уже мы забыли, когда песенки пели. Дядя Ваня уже совсем не тот. Я бы с радостью, но, короче, все караоке-штуки мои, которые были, их с Ютуба, короче, удалили. Вот так вот, ребят. Поэтому без песенок, без всякой фигни. Каникулы отменили. Там да, вообще пошли, не знаешь куда. Они против стримеров, короче. Все эти нау на на научные учебные заведения. Я их рот топтал. Привет, я 257 штук натыкал. Ты чем там тыкал, Раша? Ты экран-то сполосни полос... там дезинфектором теперь тыкал он. Не туда тыкал. Капать надо пальчиком. Именно почему удалили я, честно, не знаю. Я просто зашел в YouTube, пишу себе караоке херак, а там нету уже того, что было. Здравствуйте. Суку, привет, Алин. Привет. А у меня каникулы через неделю. Ну, всех вижу, у кого-то через неделю, у кого-то через четыре дня. Так, ну что, вы готовы, да? В общем-то, вы проснулись, вы готовы, лайк, прожали, все дела. Так, где мой чатик делся с ютуба? Что за дичь? Что за технологический прорыв у нас тут? Куда чат делся? Алло. Алло. О, так, все. Вот так. Что играть будем? Игра написана на название значится делишки хорошо. Все замечательно. Надеюсь, ваши делишки тоже станут хорошо сейчас. В общем-то, смотрите. Все сейчас начинается история новой игры. Эта игра украинизирована полностью. Поэтому, кто украинский не знает, вам возможно будет неинтересно. Ну а кто не знает, представьте, что это типа якобы английский, короче, и балдейте. Здравствуйте! Ладно, давайте еще. Я, короче, еще минутку жду со всеми, всеми поздороваюсь. И, и, и, и, и, и. и я хочу просто объясняю. Сейчас будет игра, первый взгляд на нее, я ее не играл. Это шутер от первого лица, какой-то сверхневъембичманский. Shutterline Шаттер, называется. Он полностью на англо- и украинском языке, то есть интерфейс английский, но озвучка украинская будет. Русского здесь нет языка, поэтому я и говорю так-то. А вот такая вот у нас, значит, здесь атмосферная музыка играет. Вот такой вот у нас здесь атмосферный персонаж. Он вот такие вот из себя штуки показывает, что он у нас сильный мужик был когда-то. Теперь он сильный монстр из криптонита. Или же, быть может, из а, философского камня. Может быть, это был философ в прошлой жизни Но потом он стал военным И отправился защищать э, территории планеты Под названием Земля uh, My English is very big band, Поэтому мы отправимся просто в play Expedition Можно отыграть Expedition Можно отыграть Versus Можно weekly events, weekly events. Можно, А можно интро посмотреть Хотите интро? Play. Let's roll. Hey, Chef! There's a glass head on Farman need a connection. Can I get a school? Come а ты ж подлюка. Подождите, паузу можно сделать. Нельзя. Давайте еще вот так вот сделаем, чтобы это... Для полного экш экшона, да, вот так вот, вот это вот. И вот так вот сделаем. вот Все. В общем-то, наша задача зачищать планету от нападения всякой нечисти. Гасить ее. А прицельчик-то тут какой хороший. А ты ж куда, Алеша, Лови говно. Вот это пурдорметр просто. Отлетаешь в лобби, братишка. Охереть не встать. Я так понял, мы все здесь. Итак. Какая-то Ева-мать, короче, нас ждет в темном портале. Там мы не пойдем. матерь моя зараза ты ж, так и знал подставой пахло я иду мать что ты таки кажешь алё ёб твою мать что тут происходит Где мать, мать моя женщина Миранда. Пресс Эск то часть, теперь Давай вот это. Все выбрали. Итак, отправляемся под экшонечистую музыку. Это враг? Это враг. Ух ты, зажим-то тут какой. Минус один дяденька отлетает в лобби у нас. А куда они все бегут, алё? Ух ты, а тут как-то не поработаешь. Капец, он пердит просто как... Ух ты ж, снайпер, ёбка, подышла Какой-то крепкий. А пульки-то заканчиваются, да? Я ж могу пульки собирать, да? Или не могу, что-то такое. Ах ты. Резаем дяденьку. Отрезали братишку. Двигаем вперед. Все четко под смоками отработано. Здесь у нас что? Ух ты нахуй. иди отсюда. сейчас взорвемся. А это смог. Давай берем. Нагребаем побольше. Ах ты еб твою. Миха а что ты не работаешь братан? Я не понял. -мо, моё что тут у вас происходит, алешеньки? Чё ты своего не убил? Ох, ты хорош, наконец-то ты мне помогаешь. Хорошенький. Нас атакуют, давай, работай. Ходи, ходи. Я подожду, я ж... я мне не нравился ты тоже. Это предысторию мы, в общем-то, проходим с вами, что к чему, откуда, зачем и почему. А губа у тебя не дура, мам, губа не дура. То есть ты хочешь сказать, что ты вторгнешься на нашу планету и сделаешь из нее вот это, или только США? Если только США, то мне по боку. А мы не мы не не это кораблик твой такой что ли? Ох ты нет, это голова! Вчера себе кораблик говорит и шо мне и в меня рыга сейчас будешь мне очень что-то наяривать начнет по мне они а в меня же дурак а чуть все так просто и давай давай еще давай мне. перда дружочек мой я маленький человечек и тебя как даже тебя буду открывай ворота давай. сам на нарыгал нихера не вижу честно говоря ⁇ п ты ж ты ж о, а то какой-то, слышишь? Э, Лю, мы так не договаривались. Так, вали. А, а бляха. Да покер. А, ля, вот это пердит, так пердит. Рыгучкой своей. Что то у меня ветриком отдувает. А то, что... Да пойдем, алё. Да? А, пулечки? Не, пулечки мы возьмем по-любому. Пулечки мы возьмем по-любасику. Так, друзья мои. Анюточка, Ржулечек, привет, пердуличек а, Так. Ребятушки, всем дрататулечки, держите сердечко. В общем-то, игра называется Shutter Line. Это игра чисто с украинской озвучкой, английская и украинская только. Это, в общем-то, вот так вот. Шутер от первого лица. По идее, возможно, тут можно играть совместно. Сейчас поэтому я прохожу вот это вот дело, чтобы мы с вами поняли предысторию всего происходящего и понимали, что к чему, почему и, мы, и откуда взялось. Вот, поэтому я сейчас молчу, кричу, перчу, чтобы потом нарезать это и сделать из этого охеренный видос и залить его в YouTube, конечно же. Здравствуй, красавица. Что ты делаешь тут? Ласкаво просому на борт, ему. Ласкаво видласка имуне. Здорово, мужик, вы что смотрели? Или ты брат мой? Я просто не помню. Сотрясение небольшое. В общем-то, мы прошли эту всю тему нас заразили, и мы стали вот такими вот кибергами. Всё. PlayCop. В общем-то, можно играть в Так. Серега, ты готов? Парше вражение. Я тебе не могу его сказать, потому что это было всего лишь обучалка, предыстории и прочее-прочее. Но игра активненькая, движная. По, по сути, будет тяжело а, с пулями и с хпшкой. Поэтому надо играть здесь осторожно. И по слухам, которые я, типа, понял, эта игра... Кто играл в Warface, тот шарит за Warface. Тот поймет, как играть в эту игру по идее. Это игра аналог того же Warface. И якобы многие говорят, что это возможно убийца Warface. Но я не знаю, потому что в Warface я играл еще когда был маленьким пешеходом, маленьким звездюком. У меня был компьютер из э, кирпичей, в общем-то, и глины. А сейчас... А, в общем-то, в Warface я не играл, поэтому... Вот как-то так. Поэтому мы будем вот в эту игру первый взгляд свой давать. Сейчас уже по мере возможности, когда мы пойдем шутерить. Меня найти можно, Серега, вот так вот. Оля, водос тут откуда -то, то есть, слышишь? Тут уже есть человек, игравший. Вот. Надо сделать звуки, наверное, потише, наверное. Аудио. Music volume. Давай вот так вот сделаем. Вот это, вот это, вот так вот. Вот так вот. Ух ты, ёпта, дышко. В смысле, алло. А, блин. Кстати, графику скажу вам, играю на медиуме. Типа, не на самый прям вау. По смысла не вижу, там разница я посмотрел, не особо нет. анти В общем-то, сглаживание, всякую хрень я поставил FXAA, FXAA а, и все. Норм, я фиг его знает. Ну, я не знаю, она по типу, ну, как обычные шоу-то А как тебе найти, слышь, Серега? Это мне тебя надо, наверное, добавить, друзья, в Steam, да? Я понял, сейчас я в Steam зайду. И добавить тебя в друзья именно в самом именно мне надо. Джикс. Джикс. Олечка понял. Янулька, привет, ребятки, привет всем. Дратуйте. друзья. Отправил запрос в стиме, тебе надо принять в друзья там, Серега, в стиме. А рыжий, Каня, она меня обиделась, что ли, походу. Ну, ладно. Че не обиделась? Че обиделась? Она со мной здоровалась-то хоть? Че я провтыкал? Не, не здоровалась. Ну, ладно. А, ты тут? А че не здороваешься? Я с тобой, значит, здороваюсь. Пупсик, пупсик, мупсик, шпупсик, а ты вот так вот со мной? Я думал, ты на меня обиделась. Вонючек, здорово. Думал, ну все, значит, как напишу в телеграм тебе пиццанину вот такую огромную. Не будем больше мы есть одной ложкой. Не жди массажа ночью. Все, Серега, лови, давай инвайт, поехали. Let's get it. Let's get together. Что? Инвайт-то склад, да? Мы в складе уже, типа? или шоу да я думаю да типа плей коп надо нажимать так я со всеми я, я все нервы сдали я пишу что ты бишь на случилось ванек так expedition мод read like от давай expedition мод in party ин В смысле, а что я не могу нажать? Ин-партия. Так мы в партии, че не в партии, ⁇ Мы в школу идем, что не идем. Мы, по-моему, с... Сережа, ты должен начинать. Ты лидер, ты, ты с короной, ты... Нажимай, давай, вот это все, что я нажимал. Начинай. А, не, не пришло твое. Привет всем, сообщение, Анютка. Но это TikTok. Это TikTok Baby. Понял, что случилось, Алё? Не понял. О, серчинг Expedition мод, окей. Ну, сейчас посмотрим. Я надеюсь, что искаться долго не будет, потому что если будет долго искаться, то это финишер. Это сразу мертва, значит, игруля. О, нормально. Колечко хорошего рабочего процесса, ждем тебя побыстрее, вали там всех. И возвращайся. И возвращайся к нам, пупсон. Интересно, мы с Сережей друг друга видеть-то хоть будем. <laughs> Let's go. Да во, я буду вот это. Нет, я буду. О, вот этот. Нет, вот это. Или вот это. Или вот это. Блин. Вот это. О, вот это. Все, это я на курыш. Let's roll. Let's roll, guys. Все. Это вылитый я в 50 лет. В не мешать. Чтоб я больше такого не слышал. Прикалывайтесь вот это. та тэрджентельманы надеюсь, вы не против Педробитку. Никера, себе. що что мы в СПЛ у тех які завдячують кристалину. Наші дослідження потребують певних ресурсів із зон зіткнення, ресурсів рідкісних і важкодоступних. Yes, Поэтому Тому мы просим вас допомогти. Принцип такой: вы докупляете нам полезные цикавенки, а мы претвориму их на гаджети. Выконуйте завдання на рівні, усі у виграші. Вдалого полювання, народ, я триматиму зв'язок. Отлично. Сережа, ты меня слышишь? Нагадать, алло, Мужик. На вы выбисят, то вышла вам на алло, Заходи в Дискорд, алё. Дискорд, заходи. Б... Мужик, заходи в Дискорд. Я в Дискорде уже, все. Звони мне. Да, да. Да, да, да, да. В Дискорд иди, давай. Иди в Дискорд. А его не возьмем с собой. ха ха, -ха. Будем вдвоем чисто с тобой там ночили на, на раз с тобой. А он думает, стоит и думает, вот же ж, мудаки. Голосовой. Опа. Я уже звоню, Сережники. Побегу спасать, дядю. Сейчас тип думает, что с ним баты играют в катке, короче, поняли? Ха! типов тип при на алё, алё, алё. здорово здорово, уже Здоров. ну шо ёпта дошла, готов как тебе а, ты грустный, пойдем ты тип думать что мы боты короче я тебе отвечаю. Yeah. Я. тебя летят говорю, он так озвучка им было бывает Ушел вид Нам треба, короче, зачищать вот эту корню и нам надо набрать. он видишь, вон там точка, короче, спереди нас. Фиолетовая. Днище, е Нам надо. кристалл только меня не убить. Ааа! Нам надо до 600 метров вперед пройти. Тип сзади, смотрите, аккуратно. Убил нахер. Да, вообще не Ой-ой, что это за облако смерти какое-то, днищенское. Ебондель-бондель, бондель, гаси всех, Сережа, кого только видно. -то. Да блин, я случайно просто снайпу взял. Так сейчас поменяешь, вон. Так тапай просто. Да я, короче, понял, она похожа, типа, типа вылазки делать тут можно все дела, можно. Ух ты, что это за шляпа? А ну сюда на ну. Опа. А я хочу пушку поменять. Я тоже хочу, а ч ⁇ не могу? Возьму ее. А пушку нельзя поменять, там только пистолеты. Я В смысле, алю? А я как это ты сделал? Вставил. Офигели. Офигели разжерить гестарки. Эээ, а ну моё не так трогай. Заражаю как. Же. Блин, а, мне да. прикольно, да? Сенса, блин, жестко лютая, блин, надо да, сенсу ниже сделать. Чуть-чуть сейчас, ребята, подождите, я чуть-чуть ниже сенсу сделаю. То, что даже трошки какая-то задача я. Yeah. Конечно, я. Алом тут легко бывает. Ну это пока, я mm -hmm. думаю. Я думаю, это типа, чтобы ты Сильно пока вначале ну, не, не подел Ну, да, ну да. дышла, что за херня здесь происходит? Алло Как игру скачать? Э, Ксюнь, Ксения, Ксенечка В стиме В Steam, Steam играет Что, туда залезть нельзя? Больно делает или что? Вон, в желтую сферу гаси Бля, спасибо, бля. Трое подпись, в, в, в солнышко гаси. Ах ты пта, ты что? Отверенная, невстанная, просто чепуха. -а! О, э, вы мне вообще не помогаете. А кого я тут своих убиваю, типов вон смотри, как ты не помогает Так тебе помогаешь, а мама не горит на тебя мои вот не налетают. А, а кто у нас в ноте У нас тип в ноте, Сережа. А как чё я он я вон я вон сердечком валяется? оси давай, Асий ребятушек, я поднимаю нашего братишку. Живи братан, пошел. Давай играешь оси Асий я иду серьезно, иду братишка. Все, сейчас разберемся с ними. Так, пульки у тебя должны подсвечиваться, ты когда зомбарей этих гасишь, у тебя, короче, а, да. появляются твоего цвета эти картриджи по идее. Давайте я ввалить, а я буду всю жопу тигню стрелять. О, появились пташки какие -то. Ах ты жопа! Они взрываются аккуратно. Я уже мажу завалил, ты что Это яйца. Я, я уже гаснул его тоже. Блин. А. Пультовую Батаре. свою пушку завязал. А что я, а не я ничего это. не могу взять? Я тоже. А, Опа. На, на, на, Пистолет. Жесть. Ванек, давай. Хорошего урока. проведения. Привет, как дела? Срочно помоги. Как поставить полный экран супер People, А то у меня этой надписи нету, а у других пей. А вы спрашиваете, я же сейчас не в супер -кипле. По фиолетовому он всё Да он... Да он телепортается, ёпта-дышка. Алё. Он сейчас нашего опять yeah, грохнет. Yeah, yeah. А, yeah. это ты? <laughs> а, это ты. Блин, прикольно. но Я же ничего вообще не могу. f 11 нажми, попробуй. В, в самой игре. Сейчас появится еще аккуратно. А, вот эти яйца гаси, серьезно. Да, да, да, да, да. Ой, что это за хер такой огромный? Большой знак, наверное. Все, я его завалил. А ч ⁇ все в меня гасят? Как хиляться, ал ⁇ от тебя. По мне работает эта жопа. А вон и лёгкий, валёт. Лёгко, лёгко. лёгко, когда пульки есть. Подалёгко. Блин, ты на это не знаешь, что взять. Давай, блин, лёгко. я снайпу взял, дубина, блин. Да ладно, я больше близко не подойду, получается. Извините, ребят. Ля, он на нее. Нажми R, когда пушка заряжена. А, вы уже побежали, капец, вы быстрые. нет, спасибо за подарочки. А, чел, пришл в саму жопу. Ну ты дурнок чеша. О! Перекажи привет своей мамсе, говорит мой. Ага. Ты тоже слышал, да? А что не... да. это за сейчас Что-то да. произойдет, алю? Не течки подгончики, да тут? Или что тут Что тут происходит? Ну, вон нам на метку идти, короче, влево пойдем. Да, да. да. Не, ну графика вообще имбулька, а ну я сейчас на максимум вообще сделаю. Графика. Выбухаю псы, я Да ладно. Бегу нахер отсюда, вот туда. <свист> <свист> <свист> а, убегаю туда, лев. Ничего себе на меня! Ничего Хорошо, Сережа, убил все. Чувак. Выбухаю псы, горит. О, это какая-то лошадь фигня что-то такая. По твои темы прикольчики, пулечки, наверное. Так, я снайпер, смотрите, будьте осторожны. Mm -hmm. Я здесь останусь, далека поработаю, а я пошли на кристалл, наверное. Я хоть и я думаю, не буду это Спасибо за подарочки, Пощека сжираю выбухопса и выдай гучный тыдыщ. Ух ты, тыдыщ сейчас будет. Это прям моя подруга озвучивала. Да, она с них. Ну чего? Нам надо броник сначала, может, ее взломать вот этот вот. Думаешь? Да, у него брони хломать. Ну, типа, если стрелять. Алло, а, да что они у нас шага? Что, я нашел себе вот Ваншота всех просто вообще дяденька. Что, что происходит? Рыгаем отсюда. А, тут хп восстанавливается через некоторое время, понял? Да, л ⁇ Тумки надо. А, нам надо, чтобы они эту сферу не трогали, наоборот. Ёб-то а дышно. Ай, по мне гасит. Так как. А да я вообще терю снайперка. Это имба. Я не знаю, как тебе не понравилось. А, бить а бить я, бить бить бить бить. я вообще их просто кодию. по башкам да, наяриваю какие-то. Нормально, будь. Алло. Ко по мені, Гаси? Сорян, нормально, Здорово, Макс, здорово. как я песика только шахнула прям у тебя перед лицом а это я думал я не братишка это моя супер мега пупер снайпер очка мне пули нужно все же зато по башкам и где мои пули о Ой-ой-ой, тютяс. О, ч пугай, У меня пули оверс. Оверс и оверс. Не а, <рес> Ну он да. Что это такое, алло? Куда моя пушка делает? А пули, Мне кажется, мы не И я думаю, мы не торопим, а... Может быть. а не, все то мы делаем, просто почему-то очень долго это все происходит. Что это за штука? Я тебя спас, веду Да у меня пули вообще. Ой, бля, это ты. Я не знаю, что не у меня все. У меня пули овер просто it's over. Ну вон синяя полоска уже скоро закончится, поэтому я думаю нас спор все. Ой, блин, я умер, -мо, не надо было сверху в это нырять. Я, наоборот, в сверку, понял, только поглубже. Вовчик, здоров. Даня, подкинь пулик. Даня, надо срочно пули. Даня, отдыхай. Ой, Ля, что я ты взял чувствую. такую за херню? А ну, гаси давай. Гаси давай, братишка. О, давай, давай. Шар, шар, шар, шар. Внутри шара был. Вот, что надо делать было. Понял, я теперь только понял. Короче, без шар вы открывается, я в этот момент по ним все Да. Типа да. мы их как бы ослабляем, вс ты. -ты, -ты, ты ну? Я чекаю шар. По а пушка-то ничего. Когда она откроется уже, слышишь? Не знаю. Жопа Макатанская. Это наш пес может быть, может его не надо убивать, слышишь? А, не надо, не надо. О, есть шаг. Майже, майже, майже, майже. Страй пушару, страй пушару. Ах ты жучка. Ольга, ц... мне шага бела будет. Да? Живи, Зереженька. Живи, братанчик. Суит нестабильный кристаллин. Майбуты выбух ОП. Выбух ОП, алло. Ой, что это за огромный хер такой. Я не понял. Ой, я тоже отлетел. Слышишь? Живая. Да я в ноге. Отойдите, вы можете подхиляться, когда долго не пойти, здесь, типа понял? Вы двое, вы двое в ноге. Да. Давай, Сереженька, мы тебя верим. Мы тебя на меня нападаем. ха Лягасик по тебе, так как. Ты еще и через шар через этот побежал, да? А, ну ждем 30 секунд. Рез. В смысле, проиграла, алло. Мать, Миранда, так не честь. Экспедишн. Дезастрой. Короче, мы отлетели. Дестроит нас. Здесь. А с нами бот какой-то играл, Сержага, это по-любому из-за него. Да, да, да. Да, да, да, да, да. Это все, он виноват, я тебе отвечаю. Ну, не прицел, давай. Ну, Ну, мне... Мне снайперка второго уровня уже. Две снайперки второго уровня. Просто все на английском ну, здесь английский интерфейс, но озвучка. Звучку бы да, это было вообще... Ну, точнее, с интерфейса было бы четко. Я думаю, если попрет, то, я думаю, сделать. это ж бета еще, понял, поэтому... Mm. Давай второй режим попробуем, следующий. Версус. Давай, Versus, это, это типа перестрелка, понял, уже будет, это недобыча. Давай выберем перестрелочку. Я запускаю, да? Да, пойдем? давай, поехали. За настройки стоит. А у нас да. свет дали, короче, где-то в... без пятнадцати-двенадцати только. Блин, но это жестко. Я планировал Я схож... в 11.30 запуститься. Я в 11 встав специально, бля, пішел каву заварив, чтобы в 11.30 не встил, ты там же, типа, стоит тебе в Ютубе, что, типа, ты ти там будешь запускаться в 11.30 сидел, а? Mm -hmm. Mm -hmm. А тут-то? Да-да, так и было. Ля, он у меня как улыбается. Вы видите, это личико милая. Смотрите, как улыбается парень. Он сто процентов знает, что проживет еще недолго. Владос, ёпта дышла. Какого пигуса, здорово. Я тебе в ТГ писал, писал. Че ТГ не смотришь? Владосик. Хрен у меня в носик, здорово. Я тебе писал. Мы, короче, сегодня вечером выезжаем. Мы будем в Днепре завтра. Завтра мы в Днепре будем. Поздравляю тебя Никуямба, сейчас пойду вина налью. Какая вина? Куда ранок? Вина уже воно хочет. А то же... поздравляю с тебя в общем-то расти большой лякую здоровый и самое главное это всегда будь позитивным человеком а, я понял ладос ничего ничего Будет нас еще праздник, да? А, у них у всех перки разные, ты понял, короче? Да, да, я да. медик, я был медиком в тот раз, а, но ну, в срандере я лучше буду каким-то ногибатором. О. Медиком. кем буду. Мастер дробовиков. А это что у нас? А яйца, ну что весь Я знаю. Я, что все локи, ты не понял, алё. А, ну и всем позанимал идти. Ну ч ⁇ оно так окружает. Я еще не выбрал. <гас> за меня выбрала игра. <гас> О, видал, что я могу? Ты так Отпу не можешь. Смотри. Смотри, ты смотришь за мной? Ты где? Да. Смотри, смотришь да? Смотри. А? Видал? Ой. Хрен по мне кто попадет. Ой. Ай, бля, меня да. убили. <гас> <в> хор, <пину. гас> Хрен по мне кто попадет, говорю. <laughs> Здравствуй, лобби А, так Все, это я так просто нет. забыл, что... Не, не, не, я просто завтыкал, что это у нас А, я бьют больно Тут ришечка. Надо осторожненько <связать> Ох, чер... Челы боты? Челы, я думаю, алло Это челы, это челы Blin, больно. Там уже с берилами играют чуваки. А хотелось, а там. Так ну проигрываем жестко, люто прям. Справа, типули. Нифига, ну все. Смочного удобрать. Что на что вообще вот давать фишка А шупсованный эту херню звук? одного минуса ну это наша тема едет какая-то я не знаю я хиляюсь наверное блин это было до клавишка у меня потом не смажет ай блин не хиляюсь пачек ты 1-1 за 1-1 а мне пушки не нравятся моя капец у меня ппшка гребаная что это такое как, забра... как забраться куда выйти как выйти отсюда, ёпта что меня не выпускают ниоткуда Я запертый в какой-то жопе Я какой с метро на, включи А блин, там включился дайте Раз, здорово. здоров Я не знаю, как мне забраться, слышите? Алло, а, вот так Тролли, мне треба на я не могу приседать в таком Короче, я понял, вот эту штуку передвигать Надо не дать ей передвигаться а ёпта дышла, ля, они за ней двигаются О, они ее сейчас на нашу базу если провезут, то типа нам габелы я так понял Граната ох ты бляха ну проиграли серьезно. Да. это пердец Дерек, здравствуйте. Или еще yeah. нет? Я что-то не понимаю, что происходит вообще. что за режим такой. Рекуя <рекуя <рекуя> Та же а, так они еще не все понял? Ой, -ой там гасят жестко, там Да мы играем, конечно, уже типы тут, наверное, не первый день играют. <рекуя> они путь за этой штукой идут и идут просто а где наша такая штука что да ж таки о ч ⁇ у так да это перда ага. это что-то какая это фигня там аккуратно спереди типы и справа типы а что она так бывает быстро да, у них а потому что пушки? уже пушки прокачаны, если подал. я вообще за секунду тоже помер. Взломай себе мозг режим, да? не говори. Не, ну это... Это режим, короче, я так понял. Мы с Типа захват базы? Да ладно. Я за ним стрелялся, все Черт, не писался. Ух ты, себе. Да ты видишь, они шарят просто. Блин, стрелять, я не знаю. А в них вообще стреляющим по барабану. Как пово... возвращать-то эту тему, я не понял. Рухается, народ. Там тип едет, короче, за рулем наверху. А тут нереалка, слышишь, они просто за ним идут, да и все. Мы проиграли я так понял Осень. все вот она уже точка финишная на... да е <laughs> было забыли, что могли, молодцы. Шо, молодцы мы выиграли че <laughs> что а да. теперь наше ну, очень прикол а то им габбелло все. Чтобы... Да, конечно, гляди. Сейчас развалят. Ты видел, как они отыгрывают. Ах ты ж... Что происходит? А в ютубчике написано название игры вот я вас и проверил кидаю в телеграмчик думаю может ребятки лайком поддержат вот срань, буду... да блин во что меня он убил капец и в твиче кстати тоже название есть ну что там двигается наша штука а, они наяривают там, как по хлопушкам, я тебе говорю. Да. Я трошки раскатал. Да, ты. я вижу, вижу. Сейчас нас раскатают трошки. По мне работает звезда. <с> Взорву сейчас, блин. Мне выйти не дает отсюда. Тип со спины, алё, у нас стреляет. <с> А ⁇ пта дышла. Капец меня тип убил вообще в кустике слева от бусика. В кусти слева от буса сидит тип, короче, аккуратно, вот прям слева. Только, вы поруч. А, блин, ну яхта. Чего ждаешь на мормонту? ты добежишь А ты освоим да Мне не нравится це, <laughs> Да, мне, кстати, добыча тоже понравилась больше. Добыча ресурсов на бове будет. Ай, алло. Дядька, хочу супер людей не катать поднял, чел. Потому что игру обозревая Мне Офигеть, вот этот Энджел, это вообще какие-то зодрот Который сидит на крыше с пулеметом херачит? Не, как Он подойти не рейта. дает, типа, ну, на, с пулеметом. Напряжен, он сидит, вон, на вагоне на нашем и все. <смех> ну, маслину кто-то получил. А, а, -а, -а тут что было, кто сидит в машине. Понятно. Понятно. Рушит, вы да блин, типа вообще-то сколько ты будешь меня бахнуть. Это же есть, я теорию... <связь> Режим мазохиста. Ой, я, ман, вообще... я да, все, мы проиграли. Не, сраку, давай третий режим пробуем. <связь> <связь> yeah. oh, shit, как отсюда теперь рыгнуть а ты видел у них пушки прокаченные, Лен, там с прицелами уже. Тут тоже диагностики. Да, ну, тут баланс. Ну да. Кстати, так бы долго искала нам тогда. Ну как бы да, наш уровень опыта их. Тут, ну, кстати, обвесы можно ставить уже, понял? О, я перчатки получил. какой-то плюс-минус был. Да в смысле, алё? А, я перчатки, наклейку какую-то. Давай наступную, значит, следующее. Вилки Events. Я начал, чего, да? Холодный. Походит, через два дня винвейда чешу. Тотально крейзе! скажи, чувак. Что, через два дня, что? Ну, там что-то такое, пачка за да, кастомизацию бегом проводим. Сало, вроде что, типа через два дня, вроде что выйдет Типа та карта. Где, в Супер Пипле? Не, не, в цей игре. Карта, короче, ту третью. Там и где поиск? Сейчас, не знаю, я пока ничего не, не соглашался еще. А, ля, тут брю брюлик можно повесить на пушку. Прикольно. Mm -hmm. Только прицел я не понял, где смотреть прицел. ч я его не могу повесить? Кины есть, короче. Ну, такое, короче. Прикольно. Жалко не нам, короче. А ч я арморный можу подавать, это здание есть. З? Я, Ч... короче, буду медик, наверное. А я буду, я вот с этим челом играл нормально. Шучка, ну, тут... О, тут цикулик есть. Семейный да до лик... поможа. Ликорпил я. Вот... я. Эту... Женщину возьму. Возьми. Возьми себе женщину. Возьму эту женщину. Возьми я... ее. А, я кидром башни. Вот так, весьма. бы Рукодобство, понял? Ага. У тебя да. Ну я в принципе готова Что дальше Тут Рукоблудство Так я не понял в смысле, а что я не могу На пушку повесить никакой прицел Я же вроде что-то открывал Что-то на определенные только приколы а что на снайперку только Две минуты уже... О, загрузил. Connected. Ты бачишь, что на улице кое-те? Нема часа уж, Марк, лежу. Есть. Это третий режим? Есть обитие Угу. Падичка. Ну, я думаю, давай сейчас вот так сыграем, и, может быть, пойдем в супер people дрипл Что скажешь? <laughs> Что нагасся? я перекачал, чтобы поиграть как Ну все, что, хватит. Оля, вот это нас будет отрядик. А чё, я думал, мы идем на вылазку, короче, за припасами. Поиграли, хватит, все. Не, вылазки мне понравилось, классно. Я, ну, типа, игра, я не знаю, мне кажется, для детишек трошки. Ну, типа, я... Не погано, типа, але... Ну, для разнообразия. чем працювати. Я бы сделал в Супер Пипле режим какой-нибудь 10 на 10, типа, 5 на 5. Типа, как Да. Ну, было бы чётенько. Там оно как раз бы оттачивать мастерство. Э, нажми и... Согласиться, мы тебя ждем. А, то... А, то я таки не можу выбрать, Копчка, какого я фигня? Так, то есть с драбашом, то есть с этим говном. Ладно, возьму этого дядька. Все, я готова. Час забабахати свои собственные укрепления. Что? Бабахай свои укрепления. Давай, строим. Обаааа, Что Давайте играем, или что? Это Майнкрафт, короче. Ха-ха. Понял. И что? И что происходит? Короче, строй давай, чем лучше и больше, тем лучше. его строить? А, понял. а мне в голову дала. Мистер Сер Максимка мне дал голову. Блин, тут ребло а я не знал, что строить надо. Я думал, нам надо просто укрывать. А, их можно пробывать их на убого. Да. На да. Ух, маль. Лекать надо. Ай, блядь. Ой. А куда ты побеж... Серго куда-то побежал наш. Я хоть много убью, я из чел. Да ладно, дай мне хвалиться. Кого валить? Алло. Вон тип один уже побежал валить. Сейчас наши все здесь поумирают, я так понимаю, нет? Знаю. Все, первый раунд. А, давай нормально. По тебе два моно это жароба бать, наши бищи все равно недостатно. Вообще не знаю, зачем застраивать так, чтобы короче, по ним стрелять нельзя было. Но... Тут сильно застраивают. Там не по нас сами не понимают, А, давай вы не вообще заваливаете им целую стену. А, бля, он пошел-то. Есть, да есть. Минус два дал. А я выиграл что ли уже? Я всех убил, прикинь. Нифига ты жесткий. Я не всех, я одного человека убил. А, так мы им залепливаем вообще, понял. Давай. Нам удоволись и досыть. Пацаны, что там за прохожие? Алло, прикольмусь! Одного был. Хорош. Я не бачу ничё Таунд такой же Ах блин меня с дробика убили прикинь Типуля Доброе утречко Сашылечка, здравствуй Одного шага Значай, одного бив. Давай, тащи ти сам. Тащи, давай. В смысле, я сам. Давай, давай. Ну, ти вдвоєм з тимпом остался там. Міняю магазин. Я умерший. Вона мені віддалено нагадує. Суперпіпл, але графіка на така чітка. Но это другая игра совсем. Так, там два-два осталось, типа один против двух остался. Блин, проигрываем. Нифига себе, типа жить хочет. Да. О, что это за новый режим? А, так они застраивают, походу. Мы тоже можем куда-то там застроить. Да. Просто у нас, видишь, а, из Fortnite, мы стройка, ман. Ой, блин. Ай. Ваши вас ну да, то, тут прям. А, блин, не, я не хочу умирать, алё, сейчас слишком молодой. Ай, поля! А, и меня. Откуда тип стрельнул? Что за дичь? Да меня тип вообще убил, я не знаю, пальчик куда-то или что-то. Сейчас нас над братанчик. Ух. Ну, спасибо. Блин, тик, как телеса, ты резал, ты ему мол. Ну, блин. Борра, не дома, нах. вали. Давай, девиге, я за тобой скрываю. А кого резать? Наше что, где-то человек, да? Ох, да, в смысле, он с пестиками а меня убил. Блин, один тип. А у нас дисбаланс, у нас не хватает одного человека, Как нечестно. Как я тебе говорю, это дисбаланс еще. На одного человека это уже ух. Час до сброги. Да? Да, мы разбросим вас. так попал по мне? Что, в нойке? Погай <тукрот> Добрый <Гемобили -те. тукрот> У меня уже плохое справа. А, что тут такие вещи? А, в смысле, блин, это крест. я yeah. ты пришел, бля? Короче, дряна игра. В супер. <laughs> дряна. Дряна игра. Ля там тип забаррикадировался и сидит в углу. <laughs> Они его найти не могут, понял? Заглаву против Ля, как он тут засел хорошо. Ты миночку закинул. Uh -huh. На, дядя. его двустволка ну и Магабела, он всё растерялся бедняжка усталый ну давай цуши а когда конец будет этой игры? вообще тут нарисовано куда закладывать клеточки, понял? А они лепят на все подряд, короче. Из-за этого типа. Да, я я. Что? Угу, себе, да, я уже умер. Нагада попробуй поднять. Ой, блин, это паля. Кристаллы красные, а в них вообще жестоко больно. А сейчас тебя в маслину настреляют. А я тоже ответил, и его Да там тип со снайперки сидит у них. Видишь? Тут надо нагребать нормально. Оружие. Правильно. Ладно, пойдем. Все, вы вы выходим. выходим. Крылья, да. сейчас, гай, типы, сейчас типы расстроятся, скажут, что за дичь. <связывающую> не, там и там ему особо не помогло, Так что... А, короче, плейкоп I... самая нормальная тема. Ну, Мне нравится. Все... Mm. Что, я выхожу уже? Все, супер идем или что? Да, это что там написано? Ясно. Давай, давай, два часика. Поиграем в супер People и попрям. Все, ребятки, тогда, в общем, обзор на эту игру мы завершили. Игра классная. Игра бомба. Не рекомендую, конечно же, скачивать, потратить. Сколько? 40 гигов весит? 30 гигов весит эта игра. В общем да, да. Но если вы любитель экшона, то, в принципе, дорога вам сюда заказана. Все. Увидимся через 5 минут. Что, Серега? Перезапускаемся. Да, ну, <laughs> <такой шляп. laughs> не, ну типа, стрельба непогано зроблена туди-сюди, но сам геймплей, типа... И... Ребалансный. Ну, сильно, то, сильно мясистый, да, такой? Много-много типа, много всего. Не, ну, типа, не привлекает человека, как бы сказал Ну, именно мне, например. Чего-то не хватает чего да Потому что тебе не, не, 5, не 15 лет, понял? Может и так. Ладно, сейчас я стопнусь, перезапущусь. Заходи в игру тогда. В игре там yeah, уже будем покажу. на связи. Добро, да Ой.